У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Отец, мы любим Тебя, мы славим Тебя, мы почитаем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что даешь всем нам провещевать. Каждому слышать с небес, слышать и Слово Божьего, слышать от Твоего Духа. Мы ожидаем чудес, мы ожидаем проявления Тебя, мы ожидаем, чтобы проявилась Слава Божья, и мы ожидаем, что мы изменимся к лучшему от Слова Божьего. Мы послушны, мы будем делать то, что мы видим в Слове Божьем, мы будем принимать Твое Слово, мы благодарны за Него во имя Иисуса. Вы согласны с этим? Аминь. Аминь. Сегодня я буду делиться с вами словом о вере. Кто из вас не из этой страны? Поднимите руки. Много. Хорошо. Слава Богу. Спасибо, что приехали. Мы будем перечитывать знакомые места Писания о вере, но мы будем их принимать. И мы дадим благословению Господнему возможность прийти и возгреть нас. Слава Богу. Давайте посмотрим 23 стих 11 главы Евангелия от Марка. «Имейте веру в Бога». Иисус сказал «Истинно, говорю вам, я говорю вам истину». Это сказал Иисус, когда Он так говорил, так оно и было. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, это может быть долг, это может быть грех, это может быть все, что угодно, болезни. Будет ему, что они скажут. «Потому говорю вам». И Иисус собирается сказать то, что будет осуществляться. Он действует на основании той же истины. «Потому говорю вам». Это слово Иисуса вам. «Все, чего не будете просить в молитве». Что? Все? Что угодно? Что такое «что угодно»? Это все, что только возможно. Все, чего не будете просить. Благословение, преумножение, исцеление, мир, освобождение. Все, чего не будете просить в молитве. Разве может быть что-то легче, чем согласиться с этим? Верьте, что получите. И будет вам. Слава Богу, мы можем действовать в вере. Вы можете действовать в вере, если вы настроите себя на это. Вы это можете. Слава Богу, вы можете говорить и вы можете принимать. Кто угодно это может. Но разве это не здорово? Вот еще что это сопровождает. Вы увидите, что эти два условия объединены в этом месте Писания. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Если Отец Небесный простил вас, не будет ли правильно вам простить кого угодно, против кого вы что-либо держите? Когда стоите на молитве, а не на следующей неделе. Но когда вы молитесь, прощайте, если что, имеете на кого? Сегодня. Что бы ни произошло сегодня. Дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Так что мы ходим в любви, мы прощаем. Если мы хотим, чтобы вера работала, мы прощаем. Вера не работает в сердце, где есть непрощение. Да, но вы не знаете, что они мне сделали. Я знаю, что они вам делают сейчас, они разрушают вашу жизнь. Это наихудшее, что произошло с вами, что происходит сейчас. То, что вы не можете простить. Поскольку это закрывает двери перед вашим освобождением. Это закрывает двери перед благословением Божьим. Просто забудьте о том, что они вам сделали, и перестаньте делать себе еще хуже, держа в своем сердце непрощение. Вера не будет действовать в сердце, где есть непрощение. Вы скажете, но это нечестно? Это честно. Бог хочет для вас наилучшего. Сердце с непрощением ⁇ это сердце с болью. Сердце с непрощением делает тело больным. Непрощение смертоносно. Оно вредит вам. Оно удерживает вас. Оно открывает двери перед нищетой, перед бедами, перед всем плохим, потому что наш закон — ходить в любви. И здесь он говорит, когда стоите на молитве, прощайте. Фактически в Писании сказано, что вера действует любовью. Вот почему Бог говорит вам прощать. Он все равно пытается вам помочь в этом. Вы прощаете, потому что вера действует любовью. Любовь прощает. Она ничего не держит против кого бы то ни было, сказано в Писании. Видите, Бог всегда пытается помочь вам выйти. Он не пытается сделать так, чтобы это вам что-то стоило, заставляя простить кого-то. Того, кто поступил с вами плохо. Он пытается дать вам благословение. Он хочет вас благословить. Какая разница, что вам причинили в прошлом? То, что они причиняют вам сейчас, намного хуже, чем то, что они причинили в прошлом, потому что вы не простили. Поэтому мы не должны держать непрощение против кого бы то ни было. И когда мы стоим на молитве, когда мы молимся, если мы что-то совершили, или если кто-то что-то сделал нам, мы должны просто сказать «Я прощаю это, Господь». И вот условия, при которых вы должны простить. «Если что имею, на кого?» Является ли здесь что-то исключением? Если вы что-то против кого-то имеете, Иисус сказал прощать, когда вы молитесь. Это ставит в этом вопросе точку. Если мы не простим, мы будем в непослушании, слава Богу. Дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Посмотрите 26 стих. Я не выдумываю это. «Если же не прощаете...» то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Это серьезно, не так ли? Что мы должны из этого извлечь? Из этого мы должны извлечь то, что нам лучше быть скорыми на прощение. Не ждать ни дня, ни недели, ни года, ни пяти лет, чтобы простить кого-то. Если кто-то имеет что-то против нас, будь то близкий нам человек или далекий от нас, мы тотчас должны Его простить. Сразу же. Аминь. Если мы хотим, чтобы у нас все было хорошо. Поскольку мы, конечно же, не поступаем идеально. И мы тоже нуждаемся в прощении. Нам понадобится прощение. Слава Богу. Аллилуйя. Поэтому мы должны прощать. Вера прощает. Вера слышит Слово Божье. Вера говорит. Мы обращаемся к горе. Мы говорим то, во что мы верим. Вера верит Слову Божьему. Вера принимает Слово Богу. Будет ему, что он не скажет. Кому? Тому, у кого в сердце нет сомнений. Но кто верит, что его слова обладают силой. Верить, что то, что он говорит, исполнится. Будет ему, что не скажет, слава Богу. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Когда мы молимся, мы просим, и мы прощаем всем, и все. Фактически лучше просто быть на волне прощения. Просто оставаться на этой волне прощения постоянно. Не ждать, пока кто-то поступит с вами плохо, чтобы встать на эту волну просто оставаться в этом постоянно. Люди будут поступать с вами несправедливо. Вас будут подрезать на дороге. Кто-то будет плохо о вас отзываться. Абсолютно незнакомые люди могут поступать с вами несправедливо. Это удивительно, но мы остаемся на волне прощения. Аминь. И мы знаем, что если мы не будем оставаться на волне прощения, Бог не будет оставаться на волне прощения с нами. Разве не так здесь сказано? Именно так сказано. Поэтому мы прощаем. Если мы хотим, чтобы вера действовала, мы прощаем. И это намного легче, чем затаить на кого-то обиду. Просто простить. Если кто-то сказал вам что-то плохое, не позвольте этому испортить вам день. Вы не должны позволять этому портить вам день. Вам даже не стоит задумываться над этим. Вам даже не нужно им об этом говорить, просто произнесите «Я прощаю». Скажите это от всего сердца. «Господь, я не держу это против них, прости им это». И что произошло? Вы можете и дальше иметь замечательный день. Вам не нужно чувствовать себя плохо из-за того, что кто-то обошелся с вами плохо и сказал вам что-то плохое. Это сила, у вас есть сила, вы подобны Богу. У вас есть сила прощать, слава Богу. Поэтому мы ничего не держим против кого бы то ни было. Мы не позволяем чему-то съедать нас. Мы прощаем. Именно так у вас будет счастливый брак. Прощайте. Если вы затаили обиду против того, с кем вы в браке, будьте скорыми на прощение. Если вы оба будете так поступать, будет замечательно. Если один из вас будет так поступать, это будет замечательно для того, кто так поступает. Потому что вам не нужно будет так беспокоиться. Вам не нужно будет плохо себя чувствовать, вам не нужно будет расстраиваться. Господь, прости ее за это, прости его за это. Я его благословляю. Он мой единственный муж, она моя единственная жена. Господь, я молюсь за него или за нее. Говорю вам, церковь, у нас в этой земной сфере есть столько силы. Это просто удивительно. Библия учит нас, что мы имеем то, что мы говорим. Именно так действует вера. Говоря что-то, слава Богу. Вера говорит, вера принимает, слава Богу. И это выгодно, это выгодная сделка. Говорю вам, мы здесь, чтобы свидетельствовать о том факте, что это действует. Мы уже много лет ходим в этом. Вера действует, вера слышит, вера говорит. Вера верит, вера принимает. 24 стих Иисус сказал, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. В симфонии к Библии сказано, что слово принимать означает брать. Давайте так и будем читать. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что вы берете это и будет вам. Разве это не просто? Здесь сказано, что слово «принимать» или «получать» означает «брать». Когда вы молитесь, вы это берете. Если вы молитесь и не берете это, то вы не помолились в вере. Если вы молитесь, но стонете, ропщите и продолжаете говорить Богу о проблеме, «Боже, это так плохо», то, как Он отнесся ко мне. Мы не можем оплатить свои счета. Я болен, и мне больно. Это не молитва. Это жалоба. Вы ничего не взяли, кроме того, чтобы взять еще больше того, что у вас есть. Когда мы молимся, мы не говорим о том, что у нас есть. Мы говорим то, чего мы желаем. Мы провозглашаем то, что мы желаем. Аминь. Вы можете сейчас помолиться, а потом продолжать говорить, что вы больны. Вы можете помолиться идеальной молитвой об исцелении. Я верю, что я принимаю. Все симптомы ушли из моего тела во имя Иисуса. Потом вам позвонит тетя Матильда. Как у тебя дела? О, я ужасно себя чувствую. Разве в Техасе или в Арканзасе не говорят, я чувствую себя как собака? Мне кажется, что собаки очень больны. Я плохо себя чувствую, у меня болит голова, у меня везде болит. Что произошло? Вы поверили, что получили исцеление, когда молились? Ничего. Вы не действовали в вере, вы не имели это в виду, вы не ухватились за это. Вы просто забавлялись. Говорю вам, это истина. Вы получаете то, что вы говорите. Именно это мы с Кеннетом усвоили от брата Хейгена. Мы можем иметь то, что мы говорим, основываясь на этом месте Писания. И вместо того, чтобы говорить, что мы не имеем, мы начали говорить то, чего мы хотели. Слава Богу! Мы перестали говорить, что мы в долгах, что мы не можем оплатить свои счета. Мы начали говорить, все счета оплачены. Слава Богу! Вы понимаете это? Вот что вам нужно делать. И в симфонии к Библии сказано, что слово «получать» означает «брать». «Я беру это, когда молюсь». «Брать» также означает «овладеть». «Я овладеваю этим». «Вы овладеваете ответом, когда молитесь». Аминь. Вы это поняли? Вы должны этого держаться. Вы не должны попасть в ловушку, начав говорить то, что у вас есть, когда вы молитесь. Люди так поступают. Они молятся о проблеме, а потом жалуются. Бог ничего не делает, Бог не отвечает на мою молитву. Я сказал ему, что у меня нет денег. Я сказал ему, что я не могу заплатить за жилье. Он уже знал, что вы не можете заплатить за жилье. Он хочет, чтобы вы ему говорили то, что сказано в Библии. Он хочет, чтобы вы действовали верой. В шестом стихе 5 главы, послание к Галатам. Позвольте, я посмотрю для вас это местописание. «Вера любит, вера сражается, но вера и любит. Вера сражается не с другими людьми, но вера подвязается и подвигом веры». Благословен Господь. Она стоит на основании Слова Божьего. В расширенном переводе Библии сказано, «Мы, живущие духом, с готовностью ожидаем принять все обещанное нам» праведным с Богом через веру. Ибо когда мы возлагаем свою веру в Христа Иисуса, для Бога не имеет значения, обрезанные мы или не обрезанные. Важна лишь вера, выражающая себя в любви. Если вы не будете ходить в любви, ваша вера не будет сильной, поскольку вера действует любовью. Мы видим в Писании веру и любовь вместе, поскольку нам необходимы они обе, вера и любовь. Вера действует любовью. Это еще одно условие веры. Вера и любовь идут вместе. Вера. Мы верим Богу, мы ходим в любви. Если у вас есть вера, и вы ходите в любви, вы ходите в победе. Слава Богу! Спасибо, Иисус! Но если вы что-то имеете против кого-то, это не любовь. Любовь прощает. Если вы что-то имеете против людей, вы не ходите в любви. Поэтому сегодня, если кто-то что-то вам сделал на этой неделе, сегодня, и вы держите это против него, отпустите его и вы будете свободны. Простите. Возможно, с вами поступили плохо. Может быть, это был плохой брак. Может быть, вас обокрали или нанесли вам травму, вас оболгали. Все что угодно. Простите. Простите. Если вы не прощаете, ваша вера не будет сильной. Они будут продолжать причинять вам вред. Если вы простите, они не смогут причинить вам вред, поскольку вы будете свободны. Аминь. Мы учимся быть послушными. Мы учимся быть скорыми на прощение. Мы учимся ходить в любви. Давайте посмотрим первый стих 12 главы послания к евреям. Мы будем читать места Писания о вере. О необходимости веры. Посему и мы... «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Узнайте, что вера и терпение идут вместе. У вас никогда не будет великих результатов в вере без силы терпения. Терпение. Это сила, которая не сдается перед обстоятельствами. Она остается непоколебимой. Она остается сильной. Мы говорим, что вера и терпение, у Кеннета есть учение об этом, это силы близнецы. Вы увидите, что вера и любовь идут вместе. И вы увидите, что вера и терпение вместе. Терпение – это плод Духа, рожденный в вас. Вот плоды Духа, любовь, радость, мир, терпение, благость, доброта, верность, кротость и самоконтроль. Это рождается в вас, когда вы рождаетесь свыше. Верность или вера? Вера же от слышания Слова Божия. Верность рождается в вас. Вера и терпение идут вместе. Вера и любовь идут вместе. Они помогают друг другу действовать. Вера делает шаг вперед. И берет ответ. Он не всегда приходит мгновенно. Если бы это всегда приходило мгновенно, все бы ходили в вере. Смотрите, у вас могли уйти годы, чтобы создать ту неразбериху, из которой вы верите, что вы выберетесь. И Богу может понадобиться время, чтобы все исправить. Но Ему не нужно время, чтобы исправить вас. Ему понадобится время, чтобы исправить другие обстоятельства иногда поскольку в обстоятельствах замешаны другие люди. Но между вами и Богом нет ничего, никто не замешан. Вы с Богом можете все исправить. Вы можете прямо сейчас все исправить с Богом, но может понадобиться время, чтобы исправить все остальное. Для этого требуется терпение. Не все всегда происходит мгновенно. Если бы это было так, мы бы все были гигантами веры. Каждый был бы гигантом веры. Необходимо терпение, и вера действует любовью. В первом стихе 12 главы послания к евреям сказано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, то есть мы с вами, свергнем с себя всякое бремя, и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Он – начало и конец нашей веры. Наша часть – это сбросить бремя. Например, непрощение, грех. Сбросить это. Сбросить бремя и грех, запинающий нас. Будем проходить или бежать вы можете идти или бежать на что требуется больше усилий на бег и в оригинале здесь сказано бежать прилагать усилия пробежать дистанцию бежать будьте скорыми на действие с терпением будьте скорыми чтобы с терпением пробежать поприще приступите к этому поприщу со всем что у вас есть я пришла к выводу, что именно так Слово Божье действует наилучшим образом, наиболее сильно, наиболее быстро, когда вы даете Богу все, что у вас есть, все, кем вы являетесь, доверяете Ему свою жизнь. Будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегши по и воссел десную Бога. Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Так что же мы делаем, когда находимся под давлением? Сдаемся, все бросаем? Оставляем терпение, прежде чем оно имеет свое совершенное действие? Мы мыслим о нашем предшественнике, о нашем Господе, о нашем Спасителе. Думаем о том, что Он сделал, чтобы привести нас в то положение, в котором мы находимся, и в каком Он хочет нас видеть. Поэтому, что мы должны делать? Мы должны подвязаться добрым подвигом веры. Аллилуйя, слава Богу, Отец, мы любим Тебя. Мы так благодарны за то, что мы свободны, и мы прислушиваемся к Слову Божьему. Мы проповедуем, слушаем и делаем то, что Ты говоришь нам делать. Мы воздаем Тебе хвалу. И благодарим Тебя за честь жить в стране, которая посвящена Тебе. Народ Божий имеет власть здесь. Мы полагаемся на Тебя, Отец, что Ты будешь защищать ее, хранить ее. И мы соглашаемся, прося о нашей стране, что она будет преуспевать, и она будет становиться сильнее, а не слабее. И благословение Господне пребывает на этой стране во имя Иисуса. И если вы с какой-то другой страны, мы благословляем вашу страну. Она благословенна, потому что вы живете там. Аминь. Можете присаживаться. Мы будем говорить сегодня о вере. Мы будем говорить о вере и любви. О бронежилете веры и любви. Поэтому я начну со второго послания Фессалоникийцам 3.5. Пусть Господь направит ваши сердца в понимание и проявление любви Божьей и в стойкость терпения и терпение Христова, ожидая Его возвращения. И в новом живом переводе Библии, я открою его в этом маленьком остром мече. Слава Богу! Я люблю Слово Божье! Аллилуйя! Я никогда не переставала его любить и даже не пытаюсь. Пусть Господь ведет вас в еще более глубокое понимание любви Божьей и стойкость, которая приходит от Христа. Все эти годы мы ходили верой. Мы жили верой. Мы были исцелены верой. Мы преуспевали верой. Наша семья благословлена верой. Вера работает. Вера в Слово Божье работает. Слово Божье работает, принося проявление исцеления, благословения, преуспевания и благополучия. Но именно благодаря вере в это слово, оно работает для меня. И именно благодаря вере в это слово, оно работает для вас. Первая Фессалоникийцам, 5 глава. Я думаю, именно это место Писания я и пыталась открыть. Там говорится... Что ж, давайте начнем здесь с пятой главы. Я начну читать с самого начала. Мне в действительность это новый живой перевод. Поэтому, если у вас другой перевод Библии, тогда просто слушайте. Мне в действительности не нужно писать вам о том, как и когда это произойдет. Он говорит здесь о восхищении церкви. Я верю, что до него осталось не так долго. Мне не нужно писать вам о том, как и когда это произойдет, дорогие братья и сестры, потому что вы достаточно хорошо знаете, что День Господень придет неожиданно, как вор ночью. Не обязательно неожиданно, что касается тех, кто соединен с Господом, но для этого мира это будет полным шоком, потому что вы достаточно хорошо знаете, что День Господень придет неожиданно, как вор ночью. Мы не знаем, какой ночью, но мы знаем, что это будет скоро. Когда люди будут говорить «все хорошо», «все мирно» и «безопасно». Что ж, сегодня такое нечасто, услышишь, не так ли? Полагаю, сегодня это не произойдет, потому что люди не говорят о мире безопасности. Тогда постигнет их бедствие. Не нас, нас уже здесь не будет. Так же неожиданно, как у женщины начинаются родовые схватки, когда должен родиться ее ребенок. И они не смогут этого избежать. Но вы не во тьме в отношении этих вещей, дорогие братья и сестры. Разве вы не рады, что мы не во тьме? И когда День Господень придет как вор, это не застанет вас врасплох. То есть, что касается этого мира, то для них День Господень придет неожиданно. А мы ожидаем Его скорого возвращения, не так ли? Поэтому это абсолютно не застанет нас врасплох. Ибо вы все, дети света и дня. Мы не принадлежим тьме и ночи. Поэтому будьте бдительны. Это наша часть. Будьте бдительны и не спите, как другие, будьте начеку и трезвитесь. Иначе говоря, будьте в духовном плане на чеку. Будьте духовно живыми, слушайте, что говорит Господь, слушайте, что Он говорит о нашей с вами жизни. Ночь — это время, чтобы спать, и время, когда люди напиваются. Но мы, которые живем во свете, должны мыслить ясно. И вот местописание, на основании которого я буду сегодня служить. «Защищенные бронежилетом веры и любви». Разве это не замечательное местописание в новом живом переводе Библии? «Защищенные бронежилетом веры и любви, и нося как наш шлем уверенность нашего спасения». Поэтому, если мы делаем это правильно, мы облачены в защитный бронежилет веры, веря Богу и любви Божьей в нашей жизни. Мы ходим в любви, и мы верим Богу. Это то безопасное место, в котором вы можете находиться. Мы ходим в вере. Мы облачены в наш бронежилет веры и любви. Ефесянам 6.10 это известное местописание, говорящее о нашей броне. У нас есть броня и всеоружие, церковь, которая сильная Богом на разрушение твердынь, как говорит Писание. Итак, Ефесянам 6:10. Это известное местописание, но нам нужно читать известные места Писания. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом. Это наша позиция сейчас. Мы сильны в Господе. Как вы становитесь сильным и как вы остаетесь сильным? Вы проводите время с Господом в Слове Божьем, слыша Слово Божье. Для сего примите, это 13 стих, Все оружие Божье. Не отбрасывайте ничего из этого всеоружия, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, это говорит о том, что мы должны одерживать победу, когда приходят неприятности. Здесь говорится, что мы должны взять все оружие Божье в день злой и делать все для того, чтобы стоять, припояса в чресло наше истинную и облекшись из броню праведности. Я думаю, есть люди веры, которые верят, что они люди веры, и они таковыми и являются, они верят в веру. Но знаете, недостаточно просто верить какому-то посланию, вы должны жить им. Вы должны поступать на основании этого. Недостаточно просто ходить в хорошую церковь. Если вы хотите, чтобы у вас сверхъестественно все шло хорошо, вам придется делать то, что хорошие проповедники говорят вам делать на основании Слова Божьего. Так многие люди любят послания веры. Они любят проповедников, они любят людей, но они не делают того, что говорит Библия. И они считают себя людьми веры. Но для них это не работает. Если вы исполняете Слово Божье, то это будет для вас работать. Если это не работает... И знаете, не всегда что-то происходит вот так моментально. Иногда мы должны стоять. Иногда мы должны что-то исправить. Иногда мы должны сделать определенные вещи, возможно, мы где-то упускали Бога сами того, не осознавая. Но когда мы встаем и стоим на Слове Божьем, все мы, и мы делаем то, что говорит Библия, тогда у нас все идет хорошо. Но мы должны поступать по Слову Божьему. Недостаточно просто быть членом хорошей церкви или ездить на конференции. Недостаточно просто ездить на конференции какие-то собрания. Вы должны делать то, что говорит Библия, если хотите жить свободными. И Писание так и говорит, что вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как она делает вас свободными? Вы делаете то, что она говорит, и она работает. Когда вы послушны в том, чтобы делать то, что, как вы знаете, вы должны делать, когда вы знаете, что делать, и делаете это, именно там и находится победа. Аминь. И мы с вами сами должны следить за тем, чтобы быть послушными Богу, чтобы делать то, что Он говорит. И у нас все будет идти хорошо в любом климате, в любой ситуации, во время любых финансовых трудностей, которые могут обрушиться на этот мир. Люди, которые держатся веры, держатся Слова Божьего, делая то, что говорит Бог, изо дня в день. Они живут в сверхъестественном месте, и их вера работает, и они облачаются. Это то, что здесь сказано «облечься во всеоружие Божье». И здесь вот это слово «оружие» происходит от еврейского слова «круг». Это все оружие, это броня окружает вас для вашей защиты. Полагаю, что именно поэтому броненосцы и называют броненосцем. Я не знаю, но он носит броню. Поэтому, полагаю, мы должны быть духовными броненосцами. Мы должны делать то, что говорит Слово Божье. Мы должны облечься во всеоружие, в эту броню. Мы не можем жить так, как нам хочется, а затем ожидать, что все будет идти хорошо. Мы должны жить так, как Бог говорит нам жить. И если в вашей жизни есть какие-то вещи, которым вы позволили ускользнуть, и мы все позволяли каким-то вещам ускользать, нам всем приходилось каяться за то или и другое. Это отличное время, чтобы все исправить. Я действительно верю, что это грандиозное, важное время. Каждый день на Земле является опасным. Особенно, если на вас нет вашего всеоружия, вашей брони. И если же вы облеклись в свое всеоружие, то с чем бы вы ни столкнулись, вы сможете с этим справиться. Аминь. Поэтому сейчас не время быть ленивыми христианами. В 14 стихе говорится, «Итак, станьте припоясавши чресла вашей истиной». Поэтому первым делом вы узнаете истину Слова Божьего. Вы должны обратиться к Писанию, узнать, что Бог говорит о том, как жить, что вы должны делать, что вы должны говорить, что вы не должны говорить. Когда мы это делаем, мы оказываемся в оболочке Божьей защиты. «Итак, станьте припоясавшей чресло вашей истины и облегшись в броню праведности». Это значит быть послушными Слову Божьему, делать то, что Оно говорит. Если в нашей жизни есть какие-то вещи, и мы знаем, что это что-то неправильное, что мы делаем? Мы меняемся, аминь. Мы перестаем это делать. Мы говорим, «Прости меня, Господь, я каюсь в этом. Я понимаю, что это неправильно. Я знаю, что я пропускаю тебя в этом». Я знаю, что была эгоистичная, я вышла из любви. Я знаю, что они должны это делать, чтобы это ни было. И мы разворачиваемся и идем Божьим путем. Аминь. В этом наша безопасность, в этом наша защита. Итак, станьте, припоясавшись кресла вашей истинную и облегшить в броню праведности, будучи правыми, послушными Богу, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, «Возьмите, паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Поэтому, прочитав только одно это место Писания, разве вы не думаете, что вера важна? Очевидно, что важна, потому что что происходит, если раскаленные стрелы не угашаются верой? Они попадают в вас. Они летят в вас. Они атакуют. паче всего. Мы можем взять щит веры и угошать все, скажите «все», все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Молитесь. Можем ли мы отбросить молитву просто потому, что мы являемся людьми веры? Нет. Можем ли мы перестать молиться просто потому, что мы являемся великими знатоками Библии? Даже если вы знали великого знатока Библии, ему нужно было молиться. Молитесь во всякое время, всегда, когда мы молимся. Поэтому ваша молитвенная жизнь важна. Много лет назад Господь побудил меня проводить каждый день один час в молитве. Скажу вам, это изменило мою жизнь. Это изменяет мою жизнь. Это постоянно хранит ее измененное, и это по-прежнему это делает. Это не так трудно, как вам может казаться. Вам просто нужно вставать немного раньше. Но это так замечательно, молиться каждый день, перед тем, как вы едете в свой офис, идете на свою работу, или перед тем, как вы просто целый день будете дома. Что вы делаете? Вы уделяете Богу что-то от себя. Вы уделяете Ему какое-то время. С самого начала дня вы помышляете о горнем, и это просто открывает дверь для благословения, аллилуйя. Это производит что-то для вашего ожидания. Вы знаете, что вы проводили время с Богом. Вы знаете, что вы поставили его на первое место в вашем дне. И для вас это что-то производит. Вы ожидаете, что он будет там, когда он вам нужен. Почему? Потому что вы проводите с ним время. И он не разочаровывает вас шлем спасения возьмите и меч духовной всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых поэтому мы обращаем внимание на других не так ли мы молимся мы ходатайствуем за других когда мы видим людей, попадающих в проблемы, когда мы видим, как они идут не в том направлении, мы можем начать молиться за них. Мы не можем говорить им, что делать в наших молитвах, но мы можем молиться за них. «Господь, помоги им, говори им, говори им, что делать, давай им те ответы, которые им нужны». Или же, если вы больше знакомы с ситуацией, вы можете согласиться с ними в молитве. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом». «И старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением, возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Итак, Павел просит молиться из-за него, чтобы он смело проповедовал, как он и должен. И мы говорим о бронежилете веры и любви. Мы читали об этом в 8 стихе 5 главы 1 Фессалоникийцам. Но мы, которые живем во свете, должны мыслить ясно, защищенные бронежилетом веры и любви, и нося, как наш шлем, уверенность нашего спасения. Давайте вернемся к 6 главе Ефесянам. И посмотрим на все оружие Божье. Говорю вам, мы не без всеоружия и брони. Мы не без силы. Когда мы во Христе Иисусе, тогда мы здесь, в этом мире, не без сверхъестественной помощи. У нас есть имя Иисуса. У нас есть Слово Божье, помогающее нам правильно мыслить, входящее в наши глаза и в наши уши, говорящее нам, что делать, как молиться и как поступать. Если, когда вы читаете Библию, вы не позволяете ей говорить вам, что делать, тогда вы не делаете это правильно. Я имею в виду, что Писание дано нам, и я очень часто об этом думаю. Я читаю в Библии о церквях и так далее. Апостолы должны были приходить туда, проповедовать им или посылать кого-то проповедовать им. У них не было записанной Библии, как есть у нас сейчас. Сейчас у нас есть 25 разных ее переводов. Аллилуйя! Мы благословленное поколение. А как многие из вас знают, что от всякого, кому много дано, много и потребуется? Нам с вами не нужно, и у нас нет оправдания тому, чтобы быть ленивыми христианами. Нет оправдания тому, чтобы не иметь силу в нашей жизни. Нет оправдания тому, чтобы жить как этот мир. Нет, мы знаем кое-что получше. У нас есть записанное Писание. Большинство из нас приняли Духа Святого, чтобы Он жил в нас и учил нас. Если вы этого не сделали, тогда вы отстаете. Вам нужно это сделать. И Бог ожидает от нас намного большего, чем от какого-то человека в джунглях, который только лишь услышал об имени Иисуса. Мы не в джунглях. Мы многие, многие, многие годы слышали замечательное учение. Слава Богу. У нас был доступ к вере и к Слову Божьему, и к проповедям, и к посланию преуспевания. Говорю вам, церковь, мы сильны в Господе. Если же нет, то мы сами в этом виноваты, потому что у нас это есть. У нас есть Слово Божье, у нас есть учение, у нас есть откровение. Для нас с вами будет позором позволять дьяволу топтать нас, зная и имея все то, что Бог дал нашему поколению о вере и силе. Слава Богу! Я не позволю ему топтать меня. И я знаю, что вы настроены точно так же. Мы твердо стоим на своем, и мы говорим, «Нет, дьявол, ты не подберешься к моим деньгам. Это мои деньги». И я приказываю тебе убрать свои руки от наших финансов во имя Иисуса. Я запрещаю тебе, Сатана. Ты не можешь ничего у нас украсть. Понимаете, Сатана ничем не владеет. Ему ничего не принадлежит. Именно поэтому он такой вор. У него ничего нет, за исключением того, что люди позволяют ему у них красть. Знаете, возможно, вы потеряли свою работу, или, возможно, вы боитесь, что потеряете свою работу. Не позволяйте страху входить в вас. Каждый раз, когда к вам приходит подобного рода мысль, говорите, «Убирайся отсюда, во имя Иисуса». Дьявол, ты не вложишь в меня страх. У Бога всегда есть для меня что-то хорошее. Я никогда не буду без хорошей работы, если мне нужна будет работа. Бог всегда действует в моей жизни. Нам не нужно быть теми, кого так легко столкнуть в неверии. То, что происходит с этим миром, не обязательно должно происходить с нами. Мы не от этого мира. Мы рождены от Бога. И сия есть победа, побеждающая мир. Вера наша. О чем это говорит? Наша вера тому, что говорит Слово Божье. Наша вера Богу. Является победой, которая побеждает мир. Это означает депрессию, рецессию, войну, ненормальных людей в офисе. С чем бы вы ни столкнулись, небеса знают, как справиться с чем угодно. Я не знаю, но я уверена, что здесь есть такой человек, потому что ко мне пришла эта мысль, даже если у вас ненормальный начальник. Просто начните молиться за Него. Верьте Богу о Нем. И не позволяйте Ему пугать вас. Я не знаю, к кому именно это относится. Я боюсь просить вас поднять руку. Тут может оказаться целый зал людей, у которых ненормальные начальники. Но в действительности это истина. Знаете, когда вы получаете понимание того, кто мы во Христе Иисусе, мы ни на что из этого не взираем. Слава Богу. Аминь. Мы ни на что из этого не взираем. Мы не являемся обычными людьми. Все это знают. Вероятно, в вашем окружении нет ни одного человека, который будет спорить с этим фактом. Вы не являетесь обычным человеком. Возможно, они не знают, что отличает вас. Но мы не являемся обычными людьми. Почему? Потому что мы рождены от Бога. В нас Слово Божье. Наш разум обновлен Словом Божьим. Слава Богу! Сила! Мы получаем силу, когда на нас сходит Дух Святой. Благословен Господь! О, в любом периоде, в любой ситуации мы будем ходить в победе, Церковь. Не потому, что мы какие-то умные или по другой причине, а потому, что мы соединены с Господом Иисусом Христом и с Отцом, Который сотворил все это, и кому все это принадлежит. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Поэтому нам нужно возгревать себя. Нам нужно возгревать себя настолько, чтобы мы также могли возгревать людей вокруг нас, поскольку люди боятся. Если бы я не знала Бога, я, возможно, тоже бы боялась. Но я защищена бронежилетом веры и любви. Мы любим тебя. Ты благой Бог. Мы поклоняемся Тебе, мы прославляем Тебя и почитаем Тебя. Спасибо, Господь, за возможность сегодня сидеть перед Тобой и слушать Твое Слово, и учиться утром, днем и вечером. Мы любим Твое Слово. Мы заботливо относимся к Твоему Слову, и мы послушны Твоему Слову. Мы воздаем Тебе всю хвалу. Давай нам сегодня слова, и давай нам слышание, Господь. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Вы можете садиться. Аллилуйя! Мы будем говорить о том, как жить долго и жить сильными и здоровыми. Аллилуйя! Слава Богу! И мы обратимся к некоторым местам Писания, говорящим о долгой жизни и о том, чтобы жить сильными и здоровыми. У нас есть выбор. Мы не обязаны жить долго. Мы не обязаны выбирать жизнь. Но если мы рождены свыше то на нас пребывает это благословение. Мы благословлены. Мы находимся в завете с Богом, и мы можем выбирать. Бог сказал израильскому народу, что это был их выбор. Это по-прежнему наш выбор. «Во свидетели пред вами, призываю сегодня небо и землю, что жизнь и смерть предложил я вам». Поэтому в Своем Слове Бог предлагает нам жизнь и смерть. Он говорит, делайте это, и вы будете жить долго. Если же будете делать это тогда ваша жизнь будет короткой. Поэтому кому здесь решать? Это решать нам, что мы делаем. Ходим ли мы с Богом, разговариваем ли мы с Богом, говорим ли мы как Бог, поступаем ли мы как Бог, или же мы живем как этот мир, говорим как этот мир, и точно так же, как этот мир, умираем молодыми. Поэтому это наш выбор. Я хочу прочитать третью главу притчи, это замечательное местописание. «Сын мой, не забывай моего закона». Итак, в этом ключ. Мы люди Слова Божьего, мы собираемся жить долго. Мы собираемся жить долго, потому что мы верим Слову Божьему, поступаем по Слову Божьему, делаем то, что говорит Слово Божье. Поэтому мы послушны и имеем долгую жизнь. Сын мой, не забывай моего закона или наставления, но пусть твое сердце хранит мои заповеди, ибо долготы дней и лет жизни, стоящие того, чтобы жить, и спокойствие внутреннего и внешнего, продолжающегося и в старости... Понимаете, мы не списываем со счетов последние 10 или 20 лет нашей жизни, потому что мы старые. Притчи говорят, что хорошая жизнь и мир будут продолжаться и в старости, пока мы не умрем, пока мы не уйдем с этой земли, иначе говоря, они приложат тебе. И дальше говорится милость и доброта. Милость и доброта, не допуская никакой ненависти и эгоизма, и истина, не допуская никакого умышленного лицемерия или фальши, да не оставляют тебя. Пусть милость и доброта не оставляют вас. И мы знаем, что такое милость. Милость – это когда вы относитесь к людям снисходительно. Когда вы скоры на то, чтобы прощать. Когда вы ни на кого ничего не держите. И что касается лицемерия или фальши, или ненависти, или эгоизма – как здесь говорится, мы держимся за истину. Мы не допускаем лицемерия и фальшь. Мы не позволяем милости и истине оставлять нас. Мы честные, мы истинные. Мы обвязываем ими свою шею. Здесь говорится: обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь благоволение, почет и уважение в глазах Бога и людей. «Надейся, полагайся и будь уверен в Господе всем своим сердцем и разумом. И не полагайся на свое собственное понимание. Во всех путях твоих знай, осознавай, признавай Его. И Он будет направлять и делать прямыми твои стези. Не будь мудрым в своих собственных глазах. Благоговейно бойся и поклоняйся Господу». И это очень важно. «Полностью удаляйся от зла». Я думаю, что самую лучшую возможность жить долго мы имеем тогда, когда являемся людьми Слова Божьего и делаем то, что говорит Слово Божье. А если мы делаем то, что говорит Слово Божье, тогда нам придется ходить в любви. Мы не сможем жить в непрощении или держать что-либо на людей, или быть злыми. Нам придется... Знаете, любовь Божья, как говорит Писании в Первом Послании Коринфянам, «любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла». Это расширенный перевод Библии. Она не принимает во внимание причиненное ей зло и не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Посмотрите на все эти беспокойства, волнения раздоры, которых вы можете избежать, ходя в любви. Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла. Это означает, что мы не должны расстраиваться, когда кто-то поступает с нами несправедливо. У нас есть сила. Что это за сила? Сила прощать. Сказать... Что ж, хорошо, пусть Господь благословит их. Разве мы не должны молиться за людей, которые используют и гонят нас? Так говорит Библия. Она говорит ходить в любви. Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Вы знаете, что люди сокращают свою жизнь из-за того, что их чувства оказываются ранеными? Чувства некоторых людей оказываются ранеными, и это длится годами. Если кто-то ранит ваши чувства, сразу же говорите «Господь, я прощаю их». Не держи это против них, Господь. Они не знают ничего лучшего. Благослови их. И что произошло? Вы только что стали свободными, и вы сделали их свободными. Это любовь. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Любовь не радуется, когда побеждает неправедность. Слава Богу, мы ходим в любви. Какая наша заповедь? Любовь. Ходить в любви — это наша заповедь. Это не просто потому, что Бог пытался творить добро другим людям. Он пытался творить добро нам. Что происходит, когда кто-то поступает с вами несправедливо? А вы не обращаете на это никакого внимания и просто продолжаете заниматься своими делами. Что происходит? Ничего. Благословение. Я хочу прочитать все это о любви. Я дошла до того места, когда у меня уже не получается правильно это цитировать. Любовь вынослива, терпелива и добра. Любовь никогда не завидует. Мы знаем, что мы не должны завидовать. И не кипит от ревности. Она не ненадменна. Нехвастливо и не тщеславна. Она не ведет себя некультурно и неприлично. Любовь не надменна и не напыщена гордостью. Именно так можно жить долго, жить сильными и здоровыми. Она не грубит, мы не грубим, и не ведет себя некультурно и неприлично. Божья любовь в нас не настаивает на своих собственных правах или на своем. Вы знали, что только одно это может сократить вашу жизнь? Вы настаиваете. Это должно быть, по-моему, никак иначе. Вы такой человек? Что это? Это раздор и ссоры. Что если бы вы просто сказали, «Пусть Господь вас благословит, пусть Господь вас благословит», и продолжили заниматься своими делами? Любовь не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не ищет своего. Мы можем видеть, как это будет вести к долгой жизни. Она... И ухватитесь за это, она не обидчива. Можно избежать столько страданий и боли, если мы просто не будем обидчивыми. Что, если кто-то говорит нам что-то неприятное? Что же, если мы не обращаем на это внимание, это не задевает и не ранит нас. Когда кто-то плохо с вами обращается, если вы скажете «Господь, я прощаю их, помоги им» и продолжите заниматься своими делами, вы свободны. Это не ваша проблема. Что бы они ни делали, это уже их дело но нам не обязательно присоединяться к этому и позволять этому становиться нашей проблемой. Итак, любовь не настаивает на своих собственных правах или на своем. Сколько браков можно было бы спасти, если бы они это делали? Она не обидчива, не раздражается и не держит зла. Вы не можете ходить в любви Божьей, и быть послушными. Точнее, вы не можете быть послушными, не ходя в любви. Это наша заповедь. И невозможно ходить в любви, при этом быть обидчивыми, раздражаться и держать зло. Аминь. Брак будет куда намного более легким, если вы не будете позволять чему-то ранить ваши чувства. Что, если кто-то поступает с вами несправедливо? Вот эта сила. Вот то, что вы можете делать. Сила не в том, чтобы давать отпор. Сила в том, чтобы сказать, «Господь, я прощаю их». Я благословляю их. Прости их за это. Они не намеревались это делать. Они не знают, что делают, или что бы там ни было. Я прощаю их. Я ничего на них не держу. Что происходит? Вы свободны. Вы просто открыли себя для защиты. Защиты от чего? От зла, немощи и болезни. Многие люди как раз и больны из-за того, что они обижаются, или они чувствуют, что кто-то поступил с ними несправедливо. И они говорят об этом всю свою оставшуюся жизнь. И они держат что-то на людей. Бог говорит, что наша заповедь — это любовь. Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется неправедности, но радуется, когда побеждает справедливость и истина. Поэтому у нас есть сила. Откуда? Потому что любовь Божья излилась в сердца наши. Что касается других людей — это является самой мощной вещью в вашей жизни. То, что любовь Божья излилась в ваше сердце. Если вы держите что-то на кого-то, что бы они ни сделали, мне все равно, чего они по-вашему заслуживают, это не то, что вы должны делать. Это не то, что я должна делать. Я должна хранить мое сердце в правильном состоянии. Я должна прощать, если кто-то поступает со мной несправедливо. Вы должны прощать. Это позиция, обладающая силой. Это могущественная позиция. Вы можете простить кому угодно, что угодно. И что тогда происходит? Вы свободны. И тогда в будущем, что касается их, это не ваша проблема, что они делают или что происходит. Вы свободны. Поэтому мы люди любви. Любовь не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не ищет своего, она не обидчива, не раздражается и не держит зла. Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Если мы ходим в любви, то когда кто-то поступает с нами несправедливо, мы прощаем их. Слава Богу, мы не обращаем внимания на принесенную несправедливость. И что происходит? Мы свободны. Мы говорим, я прощаю их. Вы продолжаете заниматься своими делами, отлично проводите день. Это для нашей же пользы. Мы прощаем, но тем не менее это для нашей же пользы. Она не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. Любовь стойко держится. Вот насколько сильна любовь. Что бы ни происходило, она всегда готова верить самому лучшему о каждом человеке. Аллилуйя. Это то, что мы делаем. Мы верим, не так ли? Мы ходим в любви. Мы верим самому лучшему о каждом человеке. И ее надежда при любых обстоятельствах не угасает, и она все переносит, не ослабевая. Любовь никогда не терпит поражения. Вы думаете, ну действительно ли мне следует их простить? Да, вам действительно следует их простить. Что со мной произойдет, если я прощу их? Вы никогда не будете терпеть поражение. Что со мной произойдет, если я не прощу их? Вам лучше не знать. Вы откроете себя для плохих вещей, потому что вы не соблюдаете закон любви. Это наш закон. Это наша заповедь. Ходить в любви. Аллилуйя. И мы можем это делать, потому что любовь Божья была дана нам. Когда мы родились свыше, любовь Божья была дана нам в нашем духе, и мы можем это делать. И в 14 главе говорится, страстно добивайтесь и ищите того, чтобы обрести эту любовь. Сделайте это вашей величайшей целью, вашим величайшим поиском, и усердно желайте и развивайте духовные дары. Сделайте любовь своей целью, своим величайшим поиском. Если бы вы могли взять сегодня хотя бы что-то одно, если у вас есть какая-то ситуация, и большинство из вас и так уже знают, что вы должны любить. Но если у вас есть что-то, что вы держите на кого-то, возможно, с вами поступили несправедливо, возможно, ваши родители поступили с вами несправедливо, возможно, ваш брат или сестра поступили с вами несправедливо, возможно, на работе кто-то поступил с вами несправедливо. Если вы хотите поступать по Писанию, скажите, «Господь, я прощаю их. Я больше ничего на них не держу. Я отпускаю их. Я молюсь за них». Разве Библия не говорит молиться за тех, кто использует вас и гонит вас? Господь сказал, что вам нужно это делать ради себя же. Вы делаете это не ради них, потому что, когда вы держите что-то на кого-то, это вредит не им, а вам. Слава Богу, мы рождены от Бога. Мы рождены в любви. Мы ходим в любви. Мы поступаем в любви, мы говорим в любви. И когда мы оступаемся, мы каемся, и мы исправляем это. Это один из путей того, как оставаться здоровыми, как оставаться сильными и как оставаться преуспевающими. Соблюдать заповедь любви. Иногда над этим нужно потрудиться, но мы можем это сделать. Аллилуйя. Также мы говорили о 120 годах. Старый — это сколько лет? Возможно, это 120 лет. «Послал Слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Это Псалом 106, 20. В еврейском тексте здесь как раз и используется это слово «могил». «Послал Слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их. Ходить в любви — это то, что мы должны делать, это избавит нас от нашей могилы. Мы можем прожить полное число наших дней. Но если мы будем держать что-то на кого-то, мы будем жить в горечи, не прощать. Это сократит нашу жизнь. Более того, наша жизнь близко не будет радостной и веселой. Говорю вам, это что-то мощное, это что-то сильное. Когда кто-то поступает с вами несправедливо, а вы говорите, я прощаю их, Господь. Я молюсь за них. Я ничего на них не держу. Я прошу тебя простить их. Что произошло? Вы стали свободны. Вам больше не нужно об этом думать. Вам больше не нужно лежать посреди ночи и думать о том, как с ними расквитаться. Вы можете просто простить, если что имеете на кого. Помните это местописание, запишите это. Я должна прощать, если что имею на кого. Вложите это в свое мышление и в свое сердце. И каждый раз когда кто-то что-то вам делает, поступает с вами несправедливо. Помните следующее. «Я не должна иметь что-либо на кого-либо». «Я не должна иметь что-либо на кого-либо». Только одно это сделает ваши дни лучше, продлит ваши дни на земле, потому что вы прощаете. А когда вы прощаете, вы свободны. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Давайте помолимся. Отец, мы любим Тебя, мы настраиваем себя, Господь. Мы берем это, мы знаем, что это Твоя заповедь для нас, ходить в любви. И мы настраиваемся, мы решительно настроены на то, что мы будем ходить в любви Божьей. Мы будем отвечать в любви. Мы будем говорить в любви. Мы будем поступать в любви. Дух Святой, поднимайся в нас, чтобы помогать нам в этом. В нужный момент давай нам слова. И напоминай нам то, что говорит Писание, чтобы мы могли твердо этого держаться. Дай нам откровение хождению в любви. Откровение о том, чтобы говорить слова любви и поступать в любви по отношению ко всем. Если мы совершили грех по отношению к кому-либо или сказали какие-то слова Господь против кого-либо, мы прямо сейчас каемся в этом. Просто покайтесь за любые слова, независимо от того, помните вы их или нет. Господь, мы каемся за любые слова, которые мы говорили в нашей жизни, не из любви. Мы благодарим Тебя за это. И мы просим Тебя учить нас, напоминать нам об этом, помогать нам всегда ходить в любви Божьей. И мы просим Тебя, Господь, об откровении об этом. Дай нам больше откровения о любви Божьей, такое, чтобы мы могли говорить в любви и поступать в любви все дни нашей жизни и угождать Тебе. И мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вы принимаете это? Аллилуйя. Слава Богу. Скажу вам, мы не сильно продвинулись в том, о чем я собиралась сегодня проповедовать, но это весьма поможет вам в том, чтобы жить долго и жить сильными и здоровыми, и удалять вас от болезни. Знаете, вам не нужно мириться с обидой. Вам не нужно мучиться от этого, когда кто-то поступает с вами несправедливо. У вас есть сила. Что это за сила? Сила прощать. Я прощаю, Господь. Я прощаю. Библия говорит, если что, имеете на кого. Мы ни на кого ничего не имеем. Мы не впадаем ни в какое непрощение. Мы будем ходить в любви. Мы будем прощать. Мы будем ходить в победе. Слава Богу. Мы знаем, что вера действует любовью. Так говорит Библия. Но у нас не будет сильной веры. Мы не будем хорошими людьми веры, если мы не ходим в любви. Но мы ходим в любви. Аминь. Мы прощаем. О чем бы вы сегодня не думали, если вы думали о какой-то ситуации в своей жизни, и это снова пытается возвращаться к вам, просто скажите, «Нет, я простила. Я свободна от этого». Господь, благослови их. Помоги. Я свободна от этого. Я не возвращаюсь к этому во имя Иисуса. Отец, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, что дал нам Своего Сына. Благодаря тому, что Он живет, у нас нет страха перед будущим. Мы верим Тебе. Мы доверяем Тебе. Мы благодарим Тебя за то, что Иисус жив, и Ты жив. Его оба любите нас. И Дух Божий есть в нас. Чего нам бояться? Слава Богу! Спасибо Тебе за эту замечательную конференцию. Мы молимся здесь за каждую семью, представленную здесь. Твое благословение на каждой семье. И мы воздаем Тебе всю славу и хвалу. И благодарение за то, что все хорошо. Во имя Иисуса. Аминь. Все хорошо. Можете присаживаться. Давайте начнем с 4 стиха 5 главы 1 послания Иоанна. Ибо всякий, рожденный от Бога, «Побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Здесь сказано «вера наша». Если мы говорим в единственном числе, то это будет звучать «моя вера». «Сия есть победа, победившая мир, моя вера, побеждает мир». Это адресовано всем нам, сказано «наша вера». «У меня есть вера, и у вас есть вера, побеждающая мир». «Сия есть победа, победившая мир». Это победа, победившая мир. Вера наша. Кто побеждает мир, как не тот... Кто это в единственном числе? Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Когда мы родились свыше, когда мы услышали о Господе Иисусе Христе, и приняли Его Господом нашей жизни, мы родились свыше. А родившись свыше, мы не родились свыше неудачниками, мы не родились свыше побежденными, мы не родились свыше неверующими, мы родились свыше победоносными. Аллилуйя! Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Мы победители. Возможно, мы не побеждаем, но мы рождены победителями. Вы знаете, бывает так, что некоторые люди рождаются с талантом. Жаль, что у меня нет никакого таланта. Я не умею петь, я не умею играть на пианино или на трубе. Я немного умею танцевать, но у меня мало шансов. Я шучу, я плохо танцую, но мне это нравится. Как бы то ни было, мы рождаемся. Возможно, и без талантов. Многие из вас талантливые, мы попытаемся не завидовать. Но мы рождаемся внутри, уже победителями. Мы победоносные. Вы скажете... Но я не побеждал. Если вы приняли Иисуса как Господа вашей жизни, победа уже есть в вас. Вы уже такой. Возможно, вы не воплощаете это в жизнь, но вы такой. Многие люди рождаются с талантами. Они умеют петь, они умеют рисовать, они замечательные художники. Я ничего этого не умею. Но я победитель. Я рождена свыше в Господе Иисусе Христе, и я победитель. Сия есть победа, победившая мир. Вера моя. Вера ваша. Аллилуйя. У нас есть эта вера. Она была насаждена в нас. Родившись свыше, мы родились верой. Корни веры уже есть в нас, но мы должны развивать ее с помощью Слова Божьего. Откуда я это знаю? Потому что в Библии сказано, вера же от слышания. Слышание от Слова Божия. Я могу не быть великой пианисткой. У меня может не оказаться большого таланта. Но я скажу вам, что я могу. Я могу быть победителем. Это есть в моем распоряжении быть победителем, Аллилуйя, и это самое важное, в этом мире есть много талантливых людей, которые не являются победителями, они продают свой талант, чтобы быть победителями, слава Богу, но это важно, эта победа важна, она принадлежит нам, Аллилуйя, слава Богу, я снова и снова радуюсь. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Если вы верите, что Иисус — это Сын Божий, но вы еще никогда не принимали Иисуса Господом в своей жизни, то вы лишаете себя великого чуда. Поскольку, принимая Иисуса как Господа в своей жизни, мы становимся не только победителями. Мы рождаемся свыше в победу и в положение победителя. Аллилуйя! Слава Богу! Итак, мы поговорим о вере. Сия есть победа, победившая мир. Вера наша. Аллилуйя! Это знакомые места Писания. Но я хочу воодушевить вас насчет того, кем вы являетесь. И в чем вы ходите. Хождение веры – это самый восхитительный образ жизни. Когда мы с Кенутом начали слышать о вере, мы были в долгах. И мы не знали ничего лучше, чем быть больными, когда приходила болезнь. Мы думали, ну вот, и впускали ее. Мы не могли оплатить наши счета. У нас не было мирских благ. Когда Кеннет поступил в университет Орела Робертса, в нашем первом жилище в Талсе, не было почти никакой мебели. А я была приучена с детства мастерить все сама. Возможно, вы не знаете этого термина «нищета». Это еще одно слово, очень подходящее к этой ситуации. Когда у вас ничего нет, вы не можете купить стол, вы не можете купить стул. И тогда вы мастерите. Вы просто делаете то, что можете. И когда мы родились свыше узнали о вере, мы узнали, что вера – это победа, победившая мир. Недостаток, победившая болезнь, победившая все плохое, страх. И чем больше мы обращались к Слову Божьему, тем более уверенными мы были, что сия есть победа, победившая мир. Мы учились, мы узнавали Слово Божье. И по мере того, как мы узнавали истины и Слова Божьего, мы узнали, что мы искуплены от болезни. Мы искуплены от всего проклятия закона. Почитайте с 28 главы по 30 все о проклятии закона. Там сказано, что мы были искуплены от всех болезней и немощей. Нищета была под проклятием. Все плохое было под проклятием. И я была под проклятием. Вы были под проклятием до того, как приняли Иисуса Господом в своей жизни. И скажу вам, вернуться под проклятие, это почти как пойти в ад. Возможно, я уже это говорила, но когда брата Хейгена спрашивали... «Вы могли сказать о дьяволе что-то хорошее?» Он отвечал, «Но ну, он настойчивый и малый». И это правда. Его нужно держать на своем месте. Вы противостоите ему не один лишь раз, и он потом не делает никаких попыток. Нет, он в отчаянии. У него ничего нет, кроме того, что мы ему даем, позволяем иметь, и что другие ему дают и позволяют иметь. Его основная цель – это контроль. Именно этого он хотел. Помните, чего хотел сатана? Он хотел установить свой престол превыше престола Божьего. Да, верно. Но он не смог даже подняться с земли. Нет, он не смог это сделать, хотя именно этого он хотел. Он хотел контроля. Именно вот он пытался сделать в нашей жизни. Но мы можем ему противостоять, будучи непоколебимыми в вере. И Он оставляет нас. Если мы не знаем, что сказано в Библии, мы не знаем, что нам принадлежит. А если мы не знаем, что сказано в Библии, у нас нет веры. Так что мы с вами должны всецело ходить в вере. Давайте посмотрим некоторые места Писания. Десятая глава послания к римлянам. «Вера же от слышания, а слышание от Слова Божия». И если мы хотим иметь веру, и знаем источник веры, мы можем иметь веру. Вы скажете, «Ну, я знаю такого-то и такого-то, у него много веры, а я просто не могу верить». Нет, вы не можете верить, если вы не вкладываете через свои глаза и уши Слово Божье в свое сердце. Не опускаете его в свое сердце. Вы должны это принять. Знаете, в Писании слово «получите» означает «возьмете». Верьте, что получите, когда молитесь, и у вас это будет. И это слово означает «брать». Мы это берем. Мы смотрим в Писании и видим, что сказано в Библии. Мы видим здесь, в 17 стихе, что можем иметь веру, если примем Слово Божье. Принимайте его, помещайте его в себя, через свои глаза, уши, в свое сердце. Дайте ему исходить из ваших уст верой. Вера же от слышания. Слышание от Слова Божия. Теперь мы знаем источник веры, и у нас нет больше причин обходиться без веры. В 17 стихе 10 главы послания к римлянам сказано, что вера приходит от слышания. В 23 стихе 11 главы Евангелия от Марка Иисус сказал свои самые знаменитые слова веры, которые так изменили нашу жизнь. В 22 стихе Иисус сказал, имейте веру Божию или веру в Бога. «Ибо истинно говорю вам...» Видите, Иисус применяет это в действие. Он говорит, «Истинно говорю вам, если кто скажет Горесией, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит...» Это очень важно. «Но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что они скажут. Он, кто этот Он? Тот, кто верит, будет Ему, что не скажет. «Потому говорю, — сказал Иисус, — «потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это взрывное местописание. «Все, чего не пожелаете». Что это может быть? Вы можете пожелать исцеления. Вы можете пожелать чуда в естественном мире, машину, дом, жену. И, конечно, вы захотите получить это верой. И вы не захотите получить первое, что попадется. Слава Богу, вы захотите иметь то, что Бог для вас приготовил. Иисус сказал нам иметь веру Божию. Иначе говоря, это не вопрос выбора. Это не выбор. Иисус сказал ученикам, «Имейте ее, имейте веру». Возможно, кого-то из вас сюда сегодня привели увлеченные люди, и вы не до конца понимаете это послание о вере. Но лучше поймите его, поскольку Иисус сказал «иметь веру». Он не сказал, если это удобно, если вы хотите, если вам это кажется хорошо, если все вокруг думают, что вы должны это делать. Он сказал, «имейте веру в Бога». Вы... Это понятный объект. Вы имеете веру в Бога. Так что мы видим, что вера – это не вопрос выбора. И потом он сказал, «Если кто скажет горе сей, мы должны говорить горе». Именно так действует вера. У вас есть вера в Бога, и вы говорите, вы обращаетесь к горе, вы обращаетесь к деньгам, вы обращаетесь к машине, к дому, к работе. И вы говорите, «Счета, я называю вас оплаченными во имя Иисуса. Деньги, придите сейчас же во имя Иисуса». Глория, вы хотите сказать, что вы разговариваете с деньгами? «О да, я разговариваю с деньгами, с машинами, со всем. Я разговариваю со своими растениями. Я говорю им жить и не умереть». «О да, я фанатик. И я такая уже много лет. И мое состояние ухудшается». Так что вера слышит Слово Божье. И вера приходит от слышания Слова. И потом вера говорит. Еще в Писании сказано, что вера действует любовью. Мы не можем, будучи злыми, иметь действующую веру. Мы не можем, плохо обращаясь с людьми, иметь действующую веру. Нет, давайте немного поговорим об этой любви. Вера действует и становится активной любовью. Поэтому нужна вера и любовь. В расширенном переводе Библии о любви сказано следующее. Это перевод, без которого нельзя обойтись в вопросе любви. Посмотрим, смогу ли я процитировать это правильно. «Любовь не обидчива, нераздражительна и не злопамятна. Насколько больше мира было бы в доме, если бы никто в семье не был раздражительным, обидчивым или злопамятным? У женщин ужасная репутация в том, что касается обидчивости. Означает ли это, что мы должны закрывать на это глаза? Нет, нет, если мы хотим, чтобы наша вера действовала. Не обидчива, не злопамятна, не раздражительна. Не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Кто-то поступает с вами несправедливо. Любовь говорит, все в порядке. И знаете что? Любовью действительно легче всего действовать, потому что если вы обидчивы, раздражительны, тогда вам приходится расстраиваться, злиться, быть в плохом настроении из-за того, что кто-то поступил с вами несправедливо, кто-то отозвался о вас плохо. В любой ситуации. Но любовь просто говорит «я прощаю». Любовь все прощает, слава Богу. Не обидчиво, не раздражительно не злопамятно, не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Кто-то поступает с вами несправедливо, но если вы ходите в любви, вы просто говорите, Господь, я их прощаю, я их благословляю, помоги им, Господь, прости их. Я не затаиваю зло. Я не принимаю такую ситуацию, в которой я считаю, что со мной поступили несправедливо. Прости им это, слава Богу. И вы не обижаетесь. Ваши чувства не задеты. А что, если кто-то действительно поступает с вами плохо? Что делает любовь? Любовь говорит, «Эх». Любовь говорит, «Я прощаю». Что она говорит? «Если вы что имеете против кого?» «Если кто-то поступил с вами плохо...» В Библии сказано прощать. Да, но некоторые люди думают, но это нечестно. Это честно, потому что теперь вы свободны. Теперь они уже не являются вашей проблемой. Если они поступили с вами плохо, это их проблема. А вы прощаете. Вы не принимаете это в свою жизнь. Отпускайте это. Господь, прости их. Именно так сказал Иисус. И я вам скажу, Ему пришлось многое прощать. Прости им, ибо не ведают, что творят. Это хорошая молитва, чтобы молиться ею сегодня. Когда кто-то поступает с вами плохо, вы просто говорите «прости их». Они не ведают, что творят. Слава Богу! Вы поняли суть любви? Не обидчиво, не раздражается и не злопамятно. Не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Не радуется, когда кто-то другой не прав. Не радуется несправедливости слава Богу, но радуются, когда превозмогают правда и истина. Мы не радуемся неправедности других. Мы не говорим, «Вы слышали, что сделал такой-то и такой-то? Разве это не ужасно? Боже мой, давайте всем позвоним и расскажем». Нет, мы прощаем. Мы не берем это в свою жизнь. Если кто-то поступает с вами плохо, мы это отпускаем. Мы освобождаемся, слава Богу. Это хороший образ жизни. Любовь свободна, любовь освобождает. Вы будете свободны, если будете ходить в любви. В 11 главе Евангелия от Марка мы узнаем, что вера говорит. Мы узнаем, что вера действует любовью. Если вы о чем-то молитесь, вы верите о машине, вы обращаетесь к Слову Божьему, вы обращаетесь к местам писания о вере, об обеспечении. Я верю, что мы получаем машину, если вы верите о машине, и я благодарю тебя за нее. И теперь, если вы не будете ходить в любви, ваша вера зайдет в тупик. Поскольку вера, как сказано в послании к галатам, действует любовью. Если кто-то поступает с вами плохо, а вы продолжаете верить Богу о новой машине, об исцелении, о каком-либо освобождении, а кто-то поступает с вами плохо, если, оказавшись в такой ситуации, вы отвечаете ему тем же, если вы затаиваете это против него, тогда вы уже вышли из образа действия веры. Вера действует любовью, любовь прощает. Любовь никому ничего не вменяет в вину. Но знаете что? Любовь освобождает. Если вы затаете не прощение, вы не будете свободны. И когда вы прощаете, это на пользу не им. Это вам на пользу. Поскольку кто-то причинил вам вред, а вы его простили, вы это отпустили, и этого уже нет. Благослови их, Господь, и помоги им. Теперь они свободны, они уже не являются вашей проблемой. Аллилуйя! И Бог может действовать в вашей жизни, чтобы благословлять и все исправить для вас. Но если вы затаите что-то против людей, не будете ходить в любви, это будет препятствием для вашей веры, поскольку вера ходит в любви. У нелюбящих людей нет большой веры. Они не могут ее иметь, поскольку вера действует любовью. Важно ходить в любви, ходить в вере, говорить слова веры постоянно и действовать любовью. Вера верит Слову Божьему. Аминь. Вера верит Писанию. Здесь сказано, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его... По словам. Все ваши слова засчитываются. То, что вы говорите, то и происходит. Аллилуйя. Но поверит, что сбудется по словам его... Будет ему... Мне нравится эта часть. А вам будет ему... Вы ходите в любви, вы прощаете, вы не сомневаетесь, вы верите о чем-то, проходит неделя, две, вы начинаете думать, ничего не происходит, у меня до сих пор боли, у меня нет машины, у меня нет этого, у меня нет того. Что вы сделали? Вы аннулировали свою веру. Вы остановили Слово Божье. От того, чтобы оно действовало вам на пользу. Потому что у вас уже нет силы веры, действующей в вашей жизни. Итак, мы люди веры. Тебя. Мы так благодарны за Твое Слово. За все, что Ты постоянно для нас делаешь, Господь. Мы благодарим Тебя. Мы прославляем Тебя. Мы просим Тебя дать нам сегодня слова. Дать нам слышание. «Доноси до нас сегодня Твое Слово». Мы известны как люди Слова Божьего. Мы любим Твое Слово. Нам его никогда не бывает достаточно. Поэтому доноси его, Господь. Мы принимаем его, и мы будем делать то, что мы видим и слышим в Слове Божьем. Аминь. Аминь. Можете присаживаться. Вера берет его. Терпение хранит его. Аллилуйя. Это не что-то однократное. Это хождение верой и жизни в Слове Божьем. Это что-то продолжающееся. И каждый день перед тем, как выйти в этот мир, вы должны проводить какое-то время в Слове Божьем. И знаете, мы снова и снова много слышим одно и то же, но тем не менее нам нужно это слышать. Аллилуйя! Вера слышит Слово Божье. Вера верит Слову Божьему. Вера говорит Слово Божье. Вера берет Слово Божье. Аминь! Именно так мы это делаем. Вера принимает его, что означает «берет», «овладевает», «вера любит». Написано «вера действует» в Галатам, говорится «вера действует любовью». Поэтому если мы не будем ходить в любви, вера не будет для нас работать. Если мы не будем держать что-то на людей или на какие-то ситуации и не будем прощать, вера не будет для нас работать так, как она должна работать. Вера работает и действует любовью. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Если вы задавались вопросом, что такое любовь, вы можете обратиться к 13 главе 1 Коринфянам и узнать, что делает любовь. Давайте так и сделаем. У меня есть моя Библия. Вам это может помочь. 1 Коринфянам. Мне нравится, как это звучит в расширенном переводе Библии. 13 глава 1 Коринфянам. Вам следует знать это наизусть, потому что крайне важно, чтобы вы это делали. Вероятно, я могла бы процитировать, но я прочитаю. Вот любовь, настоящая любовь, Божий вид любви. Если бы у Бога не было такой любви, мы, вероятно, уже все были бы мертвы и похоронены. Первое, Коринфянам 13,4. Любовь вынослива, терпелива и добра. Это вы, слава Богу. Любовь никогда не завидует... И не кипит от ревности. Она не хвастлива и не тщеславна. Она не превозносится. Она не имеет о себе большого мнения. Не надменна и не напыщена гордостью. Любовь не такая. Божья любовь не такая. Она не грубит и не ведет себя некультурно и неприлично. Любовь, Божья любовь в нас, не настаивает на своих собственных правах или на своем. Это хорошее качество, не так ли? У меня есть право это делать. Это мое право? Нет. Она не настаивает на своих собственных правах или на своем, потому что она не ищет своего. Почему? Почему вы не будете настаивать на своем? Потому что вы верите, что Господь заботится о вас. Я отдаю это в руки Господа. Я буду течь с Ним. Я буду ходить в любви. Слава Богу, она не обидчива. Это хорошее качество, особенно для женщин. Она не обидчива. Похоже, мы больше склонны к этому, чем мужчины. Я не знаю, в силу ли это того, что мы умнее, мы просто больше знаем или что-то еще, ну, как бы то ни было. Любовь не обидчива, не раздражается и не держит зла. Разве это не мощно? Она не принимает во внимание причиненное ей зло. Это снова возвращает нас к прощению. Любовь прощает, если вы имеете что на кого. Она не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Она не радуется несправедливости и неправедности, но радуется, когда побеждают справедливость и истина. С другой стороны, из-за этого вам может показаться, что любовь является слабой. Но дальше в седьмом стихе говорится, «Любовь стойко держится, чтобы не происходило». Поэтому любовь является сильной. Почему? Как такое может быть, чтобы кто-то поступает с вами несправедливо, а вы выходите победителем? Потому что, когда вы ходите в любви, вы открываете дверь для Бога, чтобы он мог действовать. Слово Божье работает и действует любовью. Любовь стойко держится, что бы ни происходило. Она всегда готова верить самому лучшему о каждом человеке. Ее надежда при любых обстоятельствах не угасает. И она все переносит, не ослабевая, не сдаваясь и не отступая. Любовь настолько могущественна, прощение настолько могущественно, Мы должны быть этому рады, потому что то же самое прощение Бог применяет по отношению к нам. Что бы мы ни сделали, любовь Божья настолько могущественна, если мы исповедуем наш грех, Он простит нас и очистит нас от всей неправедности. Что же, мы точно такие же, мы рождены от Бога, мы прощаем. Здесь говорится, любовь никогда не терпит поражения. Слава Богу. Любовь. Любовь Божья никогда не терпит поражения. Вы ходите в любви, вы верите Богу, и Писание говорит, вера действует любовью. Поэтому без любви у вас не будет сильной веры. Слава Богу. Но мы не без любви. Если мы рождены свыше, она в нас. Мы просто должны подчиниться ей. Мы должны прощать, слава Богу. Мы должны отпускать какие-то вещи, и мы также благословлены. Поэтому вы не можете здесь проиграть. И вера, как говорит Писание в послании к римлянам, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. Из 11 главы Марка мы выяснили, что вера верит Слову Божьему. Вера говорит и берет это. Что это? Все, о чем вы просите, что находится в согласии со Словом Божьим. И все хорошее приходит от Бога. И в Марка двадцать четыре мы читаем о том, что вера верит, что получает это, когда молится, и это происходит. Аллилуйя. И вот это слово «получать». Если вы посмотрите, оно означает «брать». В греческом оно означает «брать». Поэтому ваша вера берет это, когда вы молитесь. Разве это не здорово? Допустим, вам нужна новая работа. Вера берет эту работу, когда вы молитесь. Это вера. Итак, вы взяли это, вы помолились, вы попросили это, вы поверили, что получили это, когда молились, и у вас это есть. Что касается вас, у меня есть новая работа, у меня есть новая работа. И Если я верю о новой работе, о хорошей работе, о самой лучшей работе, которая у меня когда-либо была, я должна говорить это. Я должна буду говорить это каждый раз, когда буду думать, что я буду делать. У меня нет зарплаты. Знаете, вы должны возвращаться к тому, чтобы верить. Вы вспоминаете, во что вы поверили, что вы получили, когда молились. Вы взяли это, и у вас это есть. И мы сейчас не позволяем дьяволу отговорить нас от этого. Поэтому вера берет это, вера овладевает этим, и вера говорит это. Когда? Когда мы молимся, слава Богу, и это проявится. И я скажу вам это на основании Слова Божьего, потому что оно так говорит. Но скажу вам, мы с Кеном действуем так уже больше 50 лет, и полагаю, это достаточно долго, чтобы это ни было что-то большое, маленькое или невозможное. Сначала Господь нам сказал, выйдите на все радиостанции, на которые только возможно. Затем Он сказал выйти на телевидение. Сделайте это, постройте здание, но платите за все, не беря деньги взаймы. Что бы мы ни делали, мы делали это верой. И у Бога всегда получалось все сделать. Понимаете, Бог знает, что Он делает. И Он верен. Вы просто должны дать ему что-то, с чем он мог бы работать, а именно веру, основанную на Слове Божьем. Допустим, вы верите о своем исцелении. Вы обращаетесь к месту Писания. «Он взял на себя мои немощи и понес мои болезни, и ранами его я исцелилась. Я стою на этом». Это то, к чему я обращаюсь, когда у меня есть какой-то симптом, что бывает очень редко, у меня хорошее здоровье. Но если у меня появляются какие-то симптомы, я обращаюсь к Писанию, я стою на Нем. Я беру это место Писания, беру другие места Писания, говорящие об исцелении, вкладываю их в свои глаза и уши и исцеляюсь. Именно так это работает. Вы можете верить Богу о члене своей семьи, верить, что вы получаете Его спасение и избавление, или Ее спасение и избавление. Я прошу тебя, Господь, о спасении и избавлении такого-то и такого-то. Я прошу тебя о том, чтобы ты послал делатели на его или ее путь. Кто-то сможет достичь их. Я верю, что получаю их спасение и избавление. И с этого момента благодарите Бога за это. Спасибо тебе, Господь, за то, что моя дочь спасена, или о ком бы вы не верили. Спасибо тебе за то, что посылаешь или на ее путь. И она послушает. Я верю, что у тебя есть кто-то, кого она послушает. Поэтому вы можете делать это. Или же вы можете ходить и рассказывать всем о том, какой негодяйкой является ваша дочь, и какая она плохая, и что она сидит на наркотиках, и что она то, и на это. И вы не знаете, что вы будете с ней делать. Что вы этим делаете? Вы для нее все только усугубляете. Понимаете, наши слова чего-то стоят. Хорошие или плохие. Иисус здесь сказал, что мы получаем то, что мы говорим. Мы получаем не то, что говорят о нас другие. Это хорошо, не так ли? Мы получаем то, что говорим о себе мы. И поэтому мы говорим Слово Божье в отношении нашей семьи, наших денег, нашего здоровья. Мы соглашаемся со Словом Божьим. Мы имеем веру Божью. Мы говорим это, веря в это. Мы принимаем это, когда молимся. И с этого момента у нас это есть. Я буду говорить, спасибо, Господь, за мой новый дом. Спасибо тебе, Господь, за мой новый дом. Я многие годы разрабатывала планы этого дома, но наступил тот день, когда я в него въехала. Аллилуйя. И у нас за него не было никаких кредитов и долгов, слава Богу. Аллилуйя. Вера работает. Вера работает. Я не могу припомнить, чтобы мы с Кеннетом чего-то не получили, если только это не является чем-то, каким-то проектом, о котором мы верим сейчас, в данный момент. Но мы строили здания, мы покупали самолеты, мы покупали машину. У нас в штате уже многие годы работает более 400 человек, и они все хотят получать зарплату. Это удивительно. Мы вовремя платим им зарплату. Слава Богу. Я не помню, чтобы когда-либо была какая-то задержка. Может, когда-то она и была, я не знаю, но скажу вам, сейчас они все вовремя получают свою зарплату. Слава Богу. Понимаете, все возможно тому, кто верит. Слава Богу. Тому, кто верит, все возможно. И когда Господь вам что-то поручает... Кто из вас находится в полном служении? Не так много. Где проповедники? Обычно у нас здесь больше проповедников. Когда вам что-то поручается... Не страшитесь. Не говорите, «Я не могу это сделать», независимо от того, находитесь вы в служении или нет. Будьте послушны Богу и скажите, «Покажи мне, что делать. Дай мне мудрость, и я сделаю это. Покажи мне, что делать. Как мне с этим справиться? Как мне получить дом, не имея денег? Как мне купить машину, не имея денег? Как мне это сделать? Покажи мне, что делать, и я сделаю это». Все возможно тому, кто верит. Аллилуйя. А это мы с вами. И мы живем таким образом уже долгое время, понимаете? Нам легко верить о каких-то вещах. Но мы по-прежнему должны использовать свою веру. Если я чувствую в своем теле какой-то симптом, я не лежу и не притворяюсь мертвой. Я говорю, нет, ты не придешь на меня. Нет, ты не придешь сюда во имя Иисуса. Ранами Иисуса я была исцелена. Точно так же, как вы берете какие-то вещи в естественной сфере, в сфере преуспевания, в материальной сфере, вы берете исцеление в духовной сфере. И когда дело касается исцеления, то здесь только вы и Бог. Когда же дело касается денег, то здесь практически всегда вовлечен кто-то третий. Понимаете, если только вы не можете пойти и накопать себе где-то денег, или же если только они не падают на вас с неба, чего со мной никогда не происходило, но я готова и к этому. Но что касается денег, если вы только сами их не печатаете, что я вам не рекомендую делать, то здесь будут вовлечены и другие люди. Кто-то должен нанять вас на работу, кто-то должен покупать ваши товары или в чем бы ни заключалась ваша работа. Но Бог знает, как сделать так, чтобы все это работало. Слава Богу! Аллилуйя! И я хочу просто вдохновить вас сегодня сделать этот шаг. Будьте смелыми, стоя на Слове Божьем. Учитесь тому, как использовать свою веру. И пребывайте в Слове Божьем до тех пор, пока путь веры не становится основным путем того, как вы все делаете. И знаете, если вы не проводите время в Слове Божьем, у вас никогда не будет той веры, которая требуется для того, чтобы жить верой. Это воля Божья для нас. Он хочет, чтобы мы жили верой. Праведной верой жить будет. Разве это звучит как что-то необязательное? «Праведный, — говорит Писание, — верой жив будет». И я хочу сказать вам, прожив уже 50 лет верой, такая жизнь настолько превосходит обычную естественную жизнь, что она стоит всех тех усилий, которые требуется прилагать для того, чтобы в ней ходить. Потому что в этом случае вы ничем не ограничены. Понимаете, живя обычной естественной жизнью, вы ограничены естественными путями. Но в Духе когда вы верите Богу и поступайте по Слову Божьему. Вашим пределом является небеса. Слава Богу! И это восхитительная жизнь, она вам понравится. Просто будьте смелыми и возьмите ее. Слава Богу! Праведной верой жить будет. Слава Богу! Аллилуйя! Я вам ее рекомендую. Я думаю, она вам понравится. Есть сражение веры, о котором говорится в послании Тимофею, доброе сражение веры. Почему есть сражение? Потому что есть дьявол. Я не знаю, знали вы это или нет, и у него есть бесы, которые на него работают. Он лжец, он обманщик, в нем нет истины, он превосходный лжец. Он действительно превосходный лжец, он звучит убедительно. Но когда мы вкладываем Слово Божье в наши глаза, в наши уши, в наше сердце, мы распознаем ложь, когда слышим ее. И мы говорим, «Нет, ты не придешь сюда. Нет, я не принимаю это». Знаете, возможно, в вашем теле есть какой-то симптом. Врач говорит, что это серьезный симптом. Говорите, «Ранами Иисуса я была исцелена». Иисус взял на Себя мои немощи и понес мои болезни. «И ранами Его я исцелилась». Я запрещаю всякой немощи и болезни. И я считаю, что вам следует запрещать всякой немощи и болезни, даже когда вы хорошо себя чувствуете. Я считаю, вы должны просто перебывать в режиме «я не подхватываю не беру болезнь». Разве это не нелепо звучит, когда люди говорят «я подхватываю простуду»? Зачем ее подхватывать или брать? «Я подхватываю грипп». Не подхватывайте, не берите этот грипп, возьмите исцеление. Говорите «у меня не будет никакого гриппа» когда везде начинают говорить о гриппе, о, это эпидемия гриппа», не бойтесь, не начинайте думать, «Я могу заболеть, надеюсь, я не заболею». В надежде на то, что вы не заболеете, нет никакой силы. Что вы делаете? Слыша об эпидемии гриппа, вы говорите, «У меня его не будет во имя Иисуса». Это то, что я делаю, это то, что мы делаем. Нет, у нас его не будет. Вы скажете, «Ну, я боюсь так говорить». Это потому, что у вас нет никакого Слова Божьего, или же у вас его недостаточно. Если вы вложите в себя достаточно Слова Божьего, говорящего об исцелении, вы не будете бояться брать исцеление и говорить такие вещи, как «у меня никогда не будет гриппа». Мне 70 с лишним лет. У меня никогда не будет гриппа. Я болела им в детстве, но больше никогда с тех пор, как обратилась к Слову Божьему. Слава Богу! Его ранами я была исцелена. Аллилуйя! Я прекрасно себя чувствую. Мне не прописаны никакие лекарства. Я исцелена. Я здорова. Слава Богу! Аминь! Аллилуйя! Мы начали ходить верой, я уже не знаю, 40-50 лет назад. И Бог всегда делал то, что, как Он сказал, Он будет делать. Я имею в виду, что Он делает то, о чем вы Ему верите. И я не говорю, что мы с Кеннетом не совершали никаких ошибок. Мы совершали ошибки, но Бог не совершал никаких ошибок. Когда мы ходили верой, мы получали наше исцеление. Мы получали его. Слава Богу. Поэтому все эти годы мы с Кеннетом пребываем в добром здравии. И когда мы ходили верой в том, что касалось денег, Бог обеспечивал. И Бог верен. Он нелицеприятен. Нам не нужно жить так, как живет этот мир. Слава Богу. У нас есть Отец, у нас есть Спаситель, у нас есть Дух Святой, чтобы говорить нам, что делать, чтобы делаться для нас мудростью, чтобы открывать нам Слово Божье и чтобы учить нас тому, как жить более высокой жизнью. Все это знают, но я скажу вам, мы необычные люди. Люди веры не являются обычными людьми. Нас неправильно понимают. Некоторые люди не любят нас. Но это так замечательно верить, что ты получаешь, когда молишься. И получать это, слава Богу! Аллилуйя! Благословен Господь! Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Вера слышит, вера верит, вера говорит, и вера берет это. Аллилуйя! Если вы это не взяли то вы не высвободили свою веру. Вера овладевает этим. Слава Богу. Вера любит. Вера действует любовью. Поэтому мы должны ходить в любви, если мы хотим иметь сильную веру. Вот это слово «получать». Верьте, что вы получаете это, когда молитесь. Оно означает брать это. Берите это, когда молитесь. Если вы не берете это, когда молитесь, значит, вы не поверили, что получили это. И мне это помогло, потому что вы знаете, как вы можете попросить что-то в молитве. И потом вы начинаете заниматься своими делами. Но вы забыли взять это? Господь, я прошу у тебя исцеление моего тела. Я прошу у тебя исцеление моего тела. Хорошо? Что вы делаете теперь? Вы берете это. Вы принимаете это. Вы говорите Я принимаю. Я прошу у тебя это, Господь, и я верю, что я получаю это сейчас на основании Твоего Слова. Твое Слово говорит, что Ты взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, и ранами Твоими я исцелилась. Если я исцелилась, тогда я исцелена. И я беру, я принимаю сейчас мое исцеление. Спасибо Тебе за него. Я исцелена. Я исцелена. Я исцелена во имя Иисуса. И теперь я не могу ходить везде и говорить слова немощи и болезни. Говорить человеку, который мне позвонит, «Ты не представляешь, как ужасно я себя сегодня чувствую. Я чувствую себя как собака». Я не знаю, как чувствует себя собака, но это то, что вы привыкли говорить. «Я больной, как собака». Или это сугубо арканзасское выражение. Возможно, вы здесь так не говорите, но это то, что я слышала. Я болен, как собака. Но мы не больны, как собака, мы исцелены. Даже наши собаки исцелены. Слава Богу! Аллилуйя! Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь! Хвала тебе, Иисус! Отец, мы благодарим тебя за твое слово. Мы люди веры. Мы верим твоему слову. Мы берем твое слово. Мы поступаем по твоему слову. И мы говорим твое слово во имя Иисуса. И я молюсь, Отец, за каждого человека, за каждую семью, представленную здесь сегодня, а также за себя, за Кеннета и за нашу семью. И я прошу Тебя, Господь, все больше открывать нам Твое Слово. Мы люди Слова Божьего, мы жаждем Твоего Слова. Мы настраиваемся быть послушными и делать то, что Ты говоришь. И мы так благодарны за то, что Ты показал нам, Господь. Мы благодарны за каждое благословение». Мы благодарим Тебя за то, что мы исцелены, за то, что мы преуспеваем. Мы благословлены. Нам нечего бояться в этой жизни. Мы не боимся никакой экономической ситуации. Мы не боимся ни того, ни другого, ни третьего. Мы запрещаем страху. Страх — это не вера. Страх работает против веры. Страх не от Бога. Поэтому мы запрещаем страху. Мы отказываемся бояться. Мы будем верить, и мы будем держаться. Мы будем брать это, когда молимся. И мы будем держаться за Него, за это Слово, и за эту веру до тех пор, пока оно не проявится. Я молюсь за каждую семью, Господь, которая представлена здесь сегодня. Я молюсь за их финансы, за их ситуации, за их исцеление, за их веру. Я молюсь, Отец, за всех нас, чтобы Ты все в большей, большей, большей мере открывал нам веру и Твое Слово. Мы любим Твое Слово, и мы настраиваемся говорить это Господу. Мы настраиваемся слышать и быть послушными, и делать все то, что Ты говоришь нам делать. Мы не будем мириться со страхом. Мы не боимся будущего. Мы верим Тебе, Господь. Мы доверяем Тебе свою жизнь, слава Богу. Спасибо Тебе во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Благословен Господь! Благословен Господь! Я так рада, что вы присоединились к нам сегодня. Сегодня здесь, в Соединенных Штатах, мы празднуем День Матери. Но где бы вы ни жили, сколько бы вам ни было лет, это всегда является хорошим днем, чтобы проявить любовь к своей маме. У мам есть такое важное призвание от Господа. Я хочу вдохновить вас полагаться на Господа в вопросе Его подкрепления и Его мудрости. И Он даст вам ту любовь, которая вам нужна, чтобы воспитывать своих детей. По мере того, как вы будете возрастать в плодах Духа, не только вы будете наслаждаться своими детьми, но и они будут наслаждаться вами. Быть мамой – это одна из величайших работ, которые у вас только может быть. Возможно, вы мама, у которой совсем маленькие дети, или же вы помогаете своим подросткам узнать волю Божью для их жизни. Или же вы делаете сейчас и одно, и второе. Это то, за что вам воздастся. Я хочу помолиться за вас сегодня. Отец, я молюсь за каждую маму. И я буду также молиться и за отцов, чтобы у каждого родителя была мудрость. И он знал, что именно говорить и делать, чтобы ободрять, назидать и помогать своим детям. Мы верим тебе, Господь. Ты наш отец. Именно ты показываешь нам, как быть хорошим родителем. И мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за то, что наши дети растут сильными и посвященными Тебе, и тому, что Ты призвал их делать. Мы благодарны за наши семьи. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Мы рады, что вы пригласили нас сегодня в свой дом. Для нас это привилегия и честь. Мы с Кеннетом проповедуем Евангелие на телевидении уже долгое время. Но что польза, если вы не смотрите? Поэтому мы хотим, чтобы у вас вошло в привычку смотреть наши передачи. Когда вы слышите Слово Божье, приходит вера, как говорит Библия. И помните, что Иисус – Господь.